Друзья, всем привет! Как всегда, приветствую вас! А заставка, которая говорит о том, что все, что здесь сказано в данном обзоре является мнением автора и сделки, которые вы совершаете на фондовом рынке зависят исключительно от вас. Поехали! Привет! Смотрите, я решил делать российские обзоры а, более логичными, да, и смотрим с вами обзор рынка ММВБ и РТС, и смотрим самые высококватируемые акции, фьючерсы которых торгуются в срочной секции и являются ликвидными. Я думаю, что это логично, будет... И по инструментам, да, и по торгам на фьючерсах. Потому что мне самому интересно. Я давно торговал фьючерсами в 2012-13 году. После этого, так как у меня не было нормальной стратегии, я закончил, инвестировал с того времени только в акции. Вот. Но сейчас, когда прошел обучение чего и вам всем советую, а, инвестирование у меня стало гораздо стабильнее работать, и теперь я думаю перейти на фьючерсные контракты тоже. Итак, ну давайте посмотрим сначала целиком на рынок ММВБ, на индекс ММВБ. Шифруется он как IMOEX котировки индекса индекс московской биржи и так и так мы видим что в четырех часах началось некое коррекционное движение да? у меня видимо данный инструмент размечен но доразметка его пока сохраняется. Мы видим параллельный рынок, восходящий вверх, третья волна, идущие восходящие тенденции, поэтому практически ничего здесь меняться не должно. В ближайшем времени дивергенции, которые мы будем видеть на рынке, они говорят ни о чем. Вот так. Сейчас мы наблюдаем коррекцию, посмотрим где. Вот приблизительно, если эта коррекция будет продолжительная, видите, предыдущие коррекции приходили в зоны предыдущих волновых движений. Соответственно, от этой коррекции будем ожидать того же самого прихода в предыдущую в предыдущее волновое движение. Вот я его прямоугольником помечу. И мы с вами вот примерно в этом диапазоне <coughs> можно искать сигналы на покупку по вашей торговой системе соответственно после того как мы посмотрели на индекс МВБ, мы с вами переходим на самые высоко ликвидные акции их к сожалению не так много у нас на рынке ну да поехали нет акций у нас много но ликвидных акций и производных от них гораздо меньше сбербанк естественно я смотрю а, акции обыкновенные потому что по привилегированным акциям а, стабильно идет меньшие спросы и предложения и движение при префах он очень ограничено я честно говоря не знаю в чем там проблема в чем фишка префы по идее гораздо более интересные для долгосрочного инвестирования но собственно видимо в этом фишка и есть так неделя месяц с вами смотрим так видим по Сбербанку у нас же опять же третья волна идет, да? <coughs> Здесь формировалась какая-то коррекционная волна. Здесь была первая волна, пошла вот она, третья волна. И сейчас мы заглянем с вами глубже. На неделю посмотрим, было ли окончание третьей волны. Окончание третьей волны у нас как такового-то и не было. <coughs> А, коррекция пришла, как мы видим, в предыдущее волновое движение коррекционное, да, и а, волна продолжает развиваться. Предполагаю, предполагаю, друзья мои, что идет у нас развитие продолжение развития третьей волны, то есть это идет пятая волна в третьей. Как видим, для Раши характерно, что она удлиняющаяся, потому что весь рынок ведет себя таким упорным движением вверх, поэтому и эта волна ведет себя также упорно, двигаясь вверх. Поэтому мы с вами переходим на дневной график и смотрим, что здесь у нас происходит на дневном графике, вот в этой волне. этом развивающемся движении конкретно в этом случае этого развивающегося движения мы видим окончание вот в этом вот волновом паттерне возможно окончание да потому что у нас был максимум а в третьей волне переход через ноль и какой-то пик в пятой волне возможно сейчас мы видим с вами коррекцию abc в этой третьей волне и вполне возможно что вот этот вот сигнал вот если мы почитаем это графика А, Б и С, то вот этот вот сигнал в дневном графике был как раз таки сигналом на покупку в длинное движение, восходящий поток. Я его сегодня не брал в работу, потому что мне не нравится нарастающее АО. Понятно, что она круглится. Я бы хотел увидеть подтверждение этого сигнала. То есть сейчас поясню. Здесь я буду ожидать вот... <смех> сейчас 5 секунд. Опять же, это мое мнение. Если сейчас не получится войти, то буду искать совершенно другие сигналы. В другое время в другом месте я бы ожидал вот такого вот движения при этом ао должно сделать вот так вот по моему мнению <coughs> вот когда мы увидим вот эту вот дивергенцию я с удовольствием возьму сигнал в работу либо же хотя уже возможность сформировалась данное движение но рынок вялый Это, там, было очень много мыслей про себя Я поясню летом рынок вялый и какие-то резкие движения на нем ожидать не стоит вполне возможно что вот эта вот коррекционная волна что-то типа вот такого вот развития движения она будет идти в сторону в сторону в сторону в сторону в сторону а потом резко в один момент может сходить вниз для того чтобы ну на, ча на части смотреть это вообще не серьезно потому что для фондового рынка не характерные ну четыре часа это наверное самое такое мелкое разрешение, когда смотреть можно на фондовый рынок. Поэтому обратите внимание, все свои предыдущие обзоры я делаю от 4 месяцев месяца, да, неделя, на день спускаюсь редко, смотрю на дне. Ну и как бы инвестиции у меня работают больше все-таки в недельных графиках. Потому что Сигналы в недельных графиках гораздо четче получаются. Да. Риски, конечно, ну, приличные, но при этом ожидание прибыли тоже по времени такое приличное, но при этом вход в позиции довольно четкий, ровный. Допустим, вот мы с вами на неделю перейдем в Сбербанке, и мы четко видим... Вот у нас сигнал. Замечательный сигнал. И ничто его не перерубает. Если хотите уменьшить риски, вот, пожалуйста. Следующий сигнал. Замечательный. Да, почему? Почему эти сигналы? Потому что мы увидели окончание коррекции АБЦ. По нашему мнению. Вполне возможно, что это будет вот подобное. И этому предложение только немножко растянуто была коррекция АБЦ в волне А будет удлинен там коррекция Б потом еще будет С. посмотрим как рынок себя покажет это мы все с вами увидим следующая бумага это ВТБ на месячный график насколько я помню в бы ничего <coughs> замечательного ты и, и нету потому что в втб у нас похоже находится в боковике ну, в треугольном боковике это коррекция б скорее всего волны волне б и оно сужается ну и особо тут проторговывать Тут ВТБ пока не вижу я что торговать, тут больше ребят можно терять неинтересный не инструмент ВТБ. Я вот на этих уровнях за него ухватился, думал, что ой, круто. Хотя, вот на недельном графике он смотрится, конечно, здесь не было пробития вот этих вот минимумов. Ну, то посмотрим, как он себя будет вести, инструмент, да, потому что всегда можно войти в восходящий поток после отката. Вот мы смотрим на неделю, у нас восходящий график, смотрим на день. Точки входа, конечно, тут все были перебиты вот этим вот, а, движением вниз а, крупными продажами. Да? Но, собственно говоря, вот хорошая точка была входа, очень красивый был <coughs> бар на покупку у нас движение нарастает подождем как оно будет себя вести но опять же я просто говорю что смысл вылезать в эту бумагу ради там 100 200 рублей движение. хотя смотри каким объемом вот втб смотрим газпром газпром На Газпроме, на дне, вот организовался очень красивый бар. Но, к большому сожалению, как мы видим, этот бар... Вот, обратите внимание, вот она была, дивергенция. Расхождение в цене. Вот эту вот длинную тень мы не учитываем в рассмотрении нашего графика, даже если мы его ее, эту длинную тенью и учли, то она все равно не перебивает максимумов в, в а, данной пятой волне третьей восходящей волны. Неделя. Неделя. Ну да. Сейчас третья волна и наступила коррекция третьей волны. Давайте посмотрим насколько глубокая может быть коррекция в третьей волне вот у нас предыдущие предыдущие предыдущие ценовые коррекции были так как а, характер рынка изменился скорость его велика мы с вами растягиваем вот это вот фибаначу <laughs> смотрим но ну, очень хороший бар дивергентный 4 часа опять же смотрим но нет здесь его брать нельзя друзья даже вот если мы с вами на час на посмотрим бы не брал я бы еще подождал потому что бар конечно хороший до закрытия этого бара осталось 19 минут так как мы идем в записи но я бы его брать не стал по одной простой причине что линия аллигатора но ну, это бог с ним направлен вниз В четырех часах до да, на день если мы с вами заглянем линия аллигатора тоже развернулись а вот он на четырех часах резко нарастает я бы подождал все таки некоего коррекционного движения я думаю что оно не заставит себя долго ждать и можно будет войти в этот рынок для того чтобы Хорошо заработать. Так, друзья мои, значит, я довожу до вашего сведения еще раз информацию о том, что в воскресенье в 10 часов утра будет а, вебинар по теме 50 оттенков торгового хаоса, которые будут вести три специалиста по биржевой торговле. Александр Дмитрий. А -а -а, я прошу прощения, сейчас я уточню <coughs> наши имена ведущих, чтобы я не наврал ничего. Pump. Все верно. Александр, Дмитрий и Григорий. Это я. Вот. Собственно, мы родом со всей, с большой территории. Да. Двое из нас находятся в России. Один на Украине. Или в Украине, как кому удобно. И мы будем делиться своим торговым опытом. Друзья, я думаю, что этот вебинар будет очень интересен любому, даже не посвященному в дела трейдинга, человеку. Просто с этими людьми, я надеюсь, как и со мной, интересно общаться. До встречи в вебинаре.